Привет, это Технозон. И сегодня у нас долгожданный обзор обалденного Smart TV бокса Jugus AM6. И это второй Smart TV бокс, который вышел на iMLogic is 922 x процессоре. Второй по очереди, но первый по своим возможностям и качествам. Ну а что же за такие возможности и качества? Давайте с вами рассмотрим в этом самом обзоре. Поехали! Когда вышел на рынок Belling GT King на 922 процессоре, все кричали «Вау, это нечто, это супер!». Хотя, конечно же, он принес с собой огромное количество вопросов и очень мало ответов. Так вот, Югус приносит очень много ответов на вопросы именно Belling GT Потому что в UGUS действительно нет тех проблем, которые есть у первого бокса на AmLogic s 922 процессоре. На данным девайсом работали настолько долго и настолько хорошо вылезали прошивку, что я очень долго искал какие-то изъяны. И действительно, минусов будет крайне мало. Да, они будут, они обязательно будут, ведь мы с вами э, делаем честный обзор этого самого югуса M6. Но давайте же поговорим сначала о характеристиках этого самого Югус. Ну, во-первых, это процессор С922. 6-ядерный процессор, 2 ядра Cortex-A53 энергосберегающих до 1,8 ГГц и 4 ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. Слушайте, процессор действительно хорош, графический процессор внутри у нас ARM Mali-T52, также у нас есть беспроводной модуль Wi-Fi на 2 MAMO с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц. Честно вам скажу, я вам дальше покажу результаты тестов этого самого Wi-Fi модуля и это сейчас один из самых быстрых Wi-Fi модулей на рынке среди смарт боксов, само собой. Внутри у нас есть 2 гигабайта оперативной памяти DDR4, кстати, не самой дешевой. Также есть у нас хранилище на 16 гигабайт eMMC 5.0. Скажу сразу, что в прошивке есть поддержка 4 гигабайтной версии и разговор о таких версиях как 4 на 32 действительно идет и скорее всего они будут и мы обязательно выпустим дополнительное видео если мы увидим эту версию у себя в руках но суть не в этом дело в том что многие из вас сейчас скажут что 2 гигабайта оперативной памяти для 2019 года для Smart TV бокса это Пфф, ребят расслабьтесь не ведитесь на этот маркетинг дело в том что в смартфонах большое количество памяти необходимо для чего? для мессенджеров для соцсетей для различного рода приложений Которые работают в памяти постоянно Какие же приложения используют смартовый бокс Он не использует ни Skype, ни вайбер, ни ватсап Ни что-либо подобное Не тем более уж никто на нем не сидит На каком-нибудь клиенте Facebook И вконтакте А приложения для просмотра видеоконтента Как раз и не занимают столь много места Занимают место кэш, который создают эти самые приложения Так вот 2 гигабайт Вполне достаточно для этих самых функций Но дело в том, что и это не все У нас уже было видео на канале где мы играли на этом самом Ugus в PUBG? Но как так-то, ребят, на 2 гигабайтах в PUBG без проблем. Да, на 2 гигабайтах без проблем в PUBG в World of Tanks 60 FPS на максимальных настройках И эта приставка спокойно с этим справляется К тому же 16 гигабайт хранилище Это вообще вроде бы как ни о чем Опять же для того же 2019 года Но отстроенный клиент CIFS Например, это фактически нам позволяет Не ограничиваться 16 гигабайтами Но что касается 16 гигабайт оперативной памяти Вы можете ими не ограничиваться Потому как в этом самом Smart TV Box есть клиент CIFS Нативный, встроенный И вы можете просто-напросто подключить Ваш удаленный диск, который например подключен к роутеру, либо к вашему компьютеру, либо диск вашего компьютера, как в диск, внутренний диск вашего этого самого Югуса. Он будет выглядеть у вас как USB диск, и вы спокойненько можете работать с контентом на этом CIFS диске. Ну, так я его назову, вернее, на диске, который подключен через клиент CIFS. Также есть встроенный самбо-сервер Отличная штука, скажу я вам Которая позволяет получить доступ С компьютера внутрь Вернее, к хранилищу этого самого Югуса и, например, напрямую туда закинуть Ваши любимые ПК-файлы Либо какие-нибудь тестовые файлы Либо мало ли еще, что вы там хотите закинуть Но давайте вернемся к особенностям Этого smart tv бокса Что у нас здесь есть еще? На боках у нас есть аудио-видео-аут То есть вы можете его подключить к старым телекам Хотя смысла я, конечно, не вижу Есть аук Опа, ребят, есть AUX IN Немножечко позже, в одном из следующих видео мы реализуем возможности этого самого AUX IN А задумочка поэтому этому AUX IN есть достаточно интересная Я пока оставлю это в тайне Есть разъем для TF-карт, есть OTG USB 3 Кстати, есть и кабель в комплекте, хотя не знаю, возможные варианты Есть USB 2.0 LAN 1 гигабит, 2 USB 2.0 еще на одной стороне HDMI 2.1, который позволяет смотреть 4K 75 FPS, SPDIF и есть у нас выход питания 12 вольт. 2 ампера. Снизу она вся усеяна диффузорами охлаждения, есть две антенны и кнопка питания. Сверху на крышке у нас есть индикатор, который горит разным цветом в зависимости от режима работы приставки. Это все, что касается ее внутренности и особенностей. Все остальное вы будете уже смотреть в обзоре, на распаковке и на оценке мультимедийных возможностей. Это одна из самых холодных приставок на рынке, при этом это не самый холодный процессор. Охлаждение, казалось бы пассивное охлаждение, которое здесь стоит, оно продумано настолько хорошо, что вы эту приставку не закипятите ни при каком раскладе. Если тот же конкурент в CPU-лот сбрасывает частоту старших ядер до 1.39 ГГц, то эта приставка держит максимальную частоту при любом раскладе и она не сбрасывает ее. И мы, получается, имеем всегда максимальную производительность в этой самой приставке И это одна из причин, почему данная приставка для игр у меня зашла больше И на ней играть действительно лучше Так что приставочка-то получается интересная И вот насчет контента... Она проигрывает практически весь контент, который есть на рынке Я не нашел никаких роликов, я не нашел ни одного торрента Я не нашел ни одного видео, которое бы у меня не проигралось на этом смарт TV боксе То есть любые файлы 4К 60fps, любое видео 4К 60fps, любой торрент самый тяжелый У меня проигрывался на ней просто идеально Конечно же могу сказать немного о минусах Минуса есть на момент съемки этого видео, к сожалению, нет проброса 3 HD звука Ну ладно, хрен с ним, его нет и у прямого конкурента Но скажу вам по секрету, что данная проблемка решается И если что-то изменится, мы обязательно оповестим Ну и уже чтобы полностью очертать все прелести UGUS AM6 Могу сказать еще одну Что в коде нет проблем с медиакодеком у этого самого югуса AM6 Так что те, кто этим озадачен, эта информация именно для вас ну и, конечно же, пресловутый автофреймрейт. Куда же без него? И он здесь очень даже правильный, скажем так, нативный автофреймрейт, который встроен в этот самый Yugus M6. И он меняет не только частоту вашего телевизора под э, частоту воспроизводимого контента, но и разрешение вашего телевизора под разрешение этого самого контента. Также в комплекте у той приставки, которая есть у меня, есть только один пульт штатный. Я так понимаю, что, возможно, будет модификация еще и с голосовым пультом. Но пока что на момент вот, старта продаж и на момент моего обзора ситуация такова. Обязательно проверяйте в описании под видео ссылки, возможно там уже лежит ссылочка на Югус именно с голосовым пультом в комплекте. Кстати, голос здесь тоже работает. Ну и конечно же ссылки на все модификации Югуса на разные источники мы тоже оставили там же в описании под видео. Переходим, смотрим. Но не хочу затягивать, хочу поскорее перейти э, к тестам, хочу поскорее перейти к обзору возможностей, к распаковке, потому что смотреть есть действительно что. Ну и конечно же перед самим обзором я хочу напомнить, что на момент съемки этого видео у нас на канале разыгрывается вот такой вот Radeon RX 590, 256 бит, для игр 8 гигабайта памяти, и это Overclocking Edition, отличная игровая видеокарта. И все условия есть по ссылке в описании под видео. Так что переходим, участвуем, для этого практически ничего не нужно. Ну а если там уже нет этой видеокарты, то там, скорее всего, есть приз не менее интересный, чем этот самый Radeon RX 590. Ну и, конечно же, советую вам нажать, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры, смарт TV боксов программ, гаджетов, девайсов и еще очень много интересного будет у нас на канале. Ну и не забываем про наши соцсети и паблики, ссылки на которые есть там же. Ну а сейчас я беру этот самый Ugoos AM6 и говорю вам, хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали! Итак, AM6. Дождались мы. Ugoos AM6. Медиа, TV бокс for Android. Давайте же смотреть, что есть у нас на коробочке. Android Pie 9.0, IM Logic S922X. Это 4 ядра... Cortex-A73 плюс два ядра Cortex-A53, видеоускритель Mali-G52, USB 3.0, аудио-видео выход, Wake on LAN, крутая опция, которую я встречаю не в каждом смарт вибоксе 2.4, 5 ГГц, MAMO технология, LAN 1 гигабит, VP9 HDR, интересное заявление, и 4К Ultra HD 60 FPS. Все пока что супер. Сзади у нас приведены технические характеристики. Давайте их рассмотрим получше. Процессор мы с вами уже поняли, что это такое. GPU у нас ARM Mali TMG52 MP6. 2 гигабайта LPDDR4 Хочу обратить внимание, что 2 гигабайта здесь стоит Высокоскоростной качественной Samsung памяти 16 гигабайт EMMC, это в частности именно Эта модификация Поддержка microSD карт До 32 гигабайт Здесь у нас расписаны, какие стандарты microSD Поддерживаются, Android 9 Wi-Fi ABGNAC 2 на 2 MIMO У нас есть поддержка Ethernet 802 .3 до 1000 мегабит. Bluetooth 5. Также у нас здесь стоит HDMI 2.1 Type A. Это 4K 2K 60 FPS. Максимальное разрешение. Хотя HDMI 2.1 по идее поддерживает 75 Гц. Ну, возможно, опечатка на коробке. Неважно. периферийные интерфейсы 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. В общем, здесь все и так понятно. VP9 Profile 2 H265. Дофига всего здесь расписано. Давайте же открывать, смотреть, потому что я так читать могу долго и нудно. Вскрываем. та -дам! Какой он прикольный, слушайте. Сразу могу сказать, что металл такой, знаете себе, софт touch Ну, не soft-touch, классное покрытие, но не гладкое, а вот именно немножко, небольшая шероховатость. Фирменный значок ЮГУС. Ух ты ж, блин, все так плотненько упаковано. Достается прикольно. Слушайте, форма сделана... Это полиуретан, наверное, не знаю Но форма сделана очень качественно Давайте рассматривать сам Югус Здесь светящийся светодиод Он металлический Он, мать его, тяжелый Так, при этом конкретно тяжелый Снизу у нас диффузор охлаждения Есть серийный номер MAC-адрес, Резиновые ножки Кстати, резина очень мягкая Да, распаковочный стол вас трясется, никуда он не двигается Слушайте, он реально крутой. Э, давайте рассматривать по бокам, что у нас есть. Здесь еще э, более интересно все. Есть аудио-видео-аут. Есть AUX in, Ха-ха, ребят, AUX in есть. TF-карты, OTG. У нас здесь есть USB, кстати. Ну ладно, позже посмотрим. У нас же Югу славится тем, что он сразу дает OTG кабель. USB 3.0, USB 2.0, lan 1000 мегабит, 2 USB 2.0 порта еще, слушайте, ну 4 USB порта, нормально. А теперь HDMI 2.1, SPDIF, э, разъем питания, антенны, у нас прикручиваем антенны и кнопка питания. Спереди у нас есть диффузоры, здесь скорее всего у нас еще и датчик инфракрасный расположен, но он весь усеян диффузорами охлаждения, в отличие от конкурентов на Amlogic S922, я вижу радиатор, ребят, вы видите этот радиатор, а? Я вижу вот радиатор, и это круто, слушайте, я думаю, что он греции и тротлить точно не будет. Ну, блин, он внушает доверие, скажем так, давайте посмотрим, что еще есть. Ага. Антенки-лопатки, слушайте, круто. Две антенны, две антенны, так как корпус металлический, здесь вынесли антенны наружу, и это очень правильное решение. В металлическом корпусе достаточно тяжело реализовать внутреннюю антенну. Слушайте, красивый какой, а. Класс вообще. Давайте дальше смотреть. Блок питания. Так, блок питания, я так понял, что ребятки уже вскрывали. Нельзя оставлять вообще в студии ничего. Я так понимаю, что уже даже включали. 12 вольт, 2 ампера. Power supply. Ну, блин, прикольно. Прикольно. Вот за это получит что то у меня по жопе. USB OTG кабель. Очень зачетно. HDMI кабель. Тоже зачет. И у меня версия со стандартным пультом UGUS. Я так понимаю, что возможно будут версии с другими пультами. В том числе с Bluetooth аэромышью. Либо с аэромышью на донгле, Возможно разные варианты. Но у меня версия ProMan, Поэтому она вот такой вот имеет пульт. Дальше. У нас есть инструкция. Media TV Box for Android. Слушайте, инструкция прикольная на самом деле. Здесь такого, больше промо. Можно использовать смартфон. Есть самбо-сервер. Слушайте, короче, давайте уже переходить. Брать этот Югус. Вот он такой вот крутячий. Слушайте, вообще. Ну, короче, все, переходим, включаем, тестируем, играем, смотрим фильмы и... Будет нам 6. И наш Smart TV бокс. Как вы видите, здесь очень много экранов. Обалденная картинка установлена у нас по центру, она скролируется при перемещении, а это значит, что мы сюда можем свободно, без всяких костылей, прилепить живые обои. Кстати, да, живые обои. Ну ладно, к этому мы сейчас вернемся. Давайте рассматривать этот самый югус постепенно. Начнем с настроек. В настройках у нас есть что посмотреть. Сеть интернет. Здесь есть все стандартно. 5 ГГц, 2.4 ГГц и LAN RJ45. Сейчас она подключена по LAN. Аккаунт и вход. Здесь тоже все отлично. Аккаунт Nvidia. Приложения. Для Android 9 абсолютно все стандартно Точно так же мы можем с вами выключать или включать экономию энергопотребления То есть отключить засыпание приложений, например Также есть доступ к уведомлениям Здесь все тоже отлично работает Вы можете отсюда удалять приложение Единственное, что скажу При установке приложения без перезагрузки ТВ-бокса Вы его сможете найти только в системных Ну вот как-то так Такая особенность самого Android 9 Это не вопрос кьюбус. То есть если вы установили приложение Зайдете сразу в приложение то он будет висеть в системных. А после перезагрузки с вашего ТВ-бокса он перенесется вверх в пользовательские. Настройка устройства. Об устройстве. И это Yugusa M6, версия Android 9, версия прошивки на момент съемки 0.04, но уже анонсировано 0.05. По языку тут все абсолютно стандартно, мультиязычная поддержка. По звуку у нас есть выбор форматов, но насколько он нам... Актуален при отсутствии пока что, при отсутствии проброса 3HD звука, э, не знаю, пока что не очень-то актуален, хотя можете побаловаться. Хранилище. Это версия 16-гигабайтная, как вы видите, здесь есть еще один съемный накопитель, дальше объясню, что это такое. 12 гигабайт из коробки, и вот именно за счет съемных накопителей, которые, кстати, не подключены, мы с вами сейчас расширим, вернее, мы уже расширили, а расскажем вам, как расширить память этого самого u -Bus. Режим USB, можно задать режим для вот этого синего USB выхода, USB 3.0 выхода в виде OTG, MTP и PTP, то есть MTP это передача файлов на другое устройство, PTP это передача фотографий, OTG и просто хост, то есть вы можете туда совать флешки. Домашний экран, вы можете выбрать по умолчанию домашний экран, у меня установлен Launcher 3, он где-то единственный пока что лончер, который установлен, и он мне очень сильно нравится. После Hadas для меня вообще это просто идеальное решение. Это, скажем так, подчеркивает то, что это все-таки король на чистом андроиде. Заставка, вы можете здесь регулировать заставку, выставить даже когда она уйдет у вас в сон, таймер, скажем так. В меню для разработчиков ничего интересного, давайте зайдем в экран. Разрешение. Разрешение у нас поддерживается от 480p 60 Гц до 4K 2K 60 Гц и 4K 2K SMPTE. Это полные 4K на 24 Гц. Есть профиль управления цветностью, тут тоже абсолютно все стандартное. Размеры экрана регулируются. Регулируется ориентация, а вот это вот уже интересно. То есть в данной приставке вы можете задать ориентацию экрана. Поэтому данный югус можно использовать, например, в бизнес-целях. У нас в магазинах огромные строительные гипермаркеты, есть перевернутые плазменные телевизоры, которые висят не 16 на 9, а 9 на 16. В таком формате вы можете поставить вертикальную ориентацию и крутить там ролики без какого-либо вращения, это очень удобно. Поэтому... Блин, ну круто. Ориентация экрана позволяет вам использовать э, приложения, которые не поддерживают изначально эту самую горизонтальную ориентацию. Вам приходится использовать какие-то сторонние приложения. Здесь это все решено из коробки. При этом это решение, вот оно находится в самой шторке. Вы можете нажать и у вас будет просто-напросто из шторки меняться ориентация. Поэтому доступ к этой ориентации происходит очень даже просто. Вы можете задавать разные режимы, можете перевернуть даже экран и все будет шикарно. Вот сейчас мы еще перевернем. Вот, пожалуйста. Поэтому обалденная опция, о которой, которой, кстати, нет ни у кого практически. HDMI цикл. Отлично работает, отлично, HDR работает отлично, я уже все это дело попробовал TV Dolby Vision, хотя здесь есть опция, Dolby Vision само собой не работает, потому что нет лицензии И кто бы вам чего другого не рассказывал, работать он не будет Но в принципе это не все у нас настройки У нас UGUS uh, славится тем, что у него есть фирменные настройки UGUS И мы с вами переходим к фирменным настройкам UGUS А здесь самое интересное Супер пользователь, вот так вот все очень круто Суперпользователь позволяет вам включить отключить права суперпользователя. При этом есть э, различные варианты. Вот мы можем отключить его сейчас. Пожалуйста, мы отключили. И можем включить в режиме SuperSU, просто Silent тихий режим, когда права доступа будут получаться без э, дополнительного запроса вашего. Я буду использовать Silent, потому что у меня все только доверенные приложения. И вы можете включать, отображать состояние сью. То есть это значит, что у вас в шторке появится значок того, что суперпользователь включен. Обалденно! Из коробки его можно отключать, выключать. Очень полезно для тех приложений, которым э, суперпользователь, ну, откровенно говоря, мешает работать. Файловый сервер-клиент. Тоже обалденная штукенция. Сейчас мы с вами посмотрим, как это работает. Самбо-клиент. Вы в данной приставке можете организовать самбо-клиент. Отдельное видео по настройке самбо и по настройке цифс мы обязательно выпустим, именно на Yugusa M6. Как вы видите, у меня сейчас здесь рабочая группа технозон, файловый сервер включен, есть пароль логин. И вот у нас есть доступ к файлам, внутренняя память, я включил, расшарить этот самый, эту самую память. Самое интересное, здесь можно даже расшаривать те диски, которые подключены через CIFS клиент. Охрененно, и корневую директорию в том числе. Давайте сейчас перейдем на мой компьютер, вот, пожалуйста, мой компьютер, и посмотрим, как работает эта самая самба. Так, так, так. Давайте, мой компьютер, этот компьютер у меня, сейчас здесь, у меня здесь сейчас подключен Kingston Давайте зайдем в сеть, где наша сеть И вот он, Югус AM6 Мы можем на него зайти Есть вот внутреннее хранилище Я могу сюда получить доступ Я могу оттуда посмотреть картинки Вот, кстати, картинка Югус фирменная Я туда заливал АПК-шки Вы можете туда заливать АПК-шки, например Там, я не знаю, все что угодно Там, вот, картинку помойки, не знаю Все что угодно вы можете туда заливать то есть это очень круто решает вопрос с доступом к этому самому UGUS M6. Обычно для этого нужны какие-то костыли. Все это встроено в саму прошивку, очень удобно. Давайте посмотрим с вами скорость этого самого Самба сервера, который поднят у нас на нашем UGUS, для того, чтобы понимать скорость записи чтения. У меня вот есть мой обзор, ну давайте на гигабайт 100 туда закинем просто-напросто и посмотрим скорость чтения записи. И это у нас 14-13 мегабайт в секунду, это немало, это немало, скажу я вам, для сетевого протокола это в мегабитах, вот допустим 15 там показывают, это 120 мегабит. То есть вы со скоростью 120 мегабит можете записывать туда файлы, отлично, я прерву, мне это не нужно. Теперь у нас есть CIFS клиент, это очень крутая штука. Вы тоже можете настроить CIFS клиент, который будет подключать э, внешние самбо сервера к вашему Smart TV боксу в виде диска. То есть фактически вы будете иметь дополнительный диск в вашем ТВ э, Боксе без какого-либо тоже геморроя и без каких-либо танцев с бубнами. Вы просто ввели адрес сервера, ввели общую папку сервера, имя... Пароль и название папки, которая будет смонтирована. И все. Если мы выйдем сейчас с вами и зайдем, например, в какой-нибудь ES-проводник, то мы увидим, что у нас здесь вот подключен Kingston, а это мой роутер. У меня в моем роутере вставлена флешка USB 3. И мы можем даже оттуда проиграть какой-нибудь тестовый файл. И это все тоже работает просто идеально. Вот я сейчас стартану. Пожалуйста, 4К файл э, прямо с, э, с моего роутера играется без каких-либо монтирований, просто как внешний жесткий диск. При этом в любом плеере вы можете получить к нему доступ. Вернемся к настройкам. С файловыми серверами и клиентами у нас все понятно. Кстати, в следующих версиях прошивки обещают поднять нас. Это тоже будет невероятно круто. Теперь настройки воспроизведения. Этот самый пресловутый... Автофреймрейт меняет только частоту экрана. Вы можете выбрать, когда у вас, например, Full HD телевизор, и вам, в принципе, не надо менять на 4К разрешение. Меняет частоту и разрешение экрана. Это он меняет все аспекты. И частоту э, экрана телевизора под частоту контента, который воспроизводится, и разрешение экрана под разрешение того контента, который воспроизводится. Я, конечно же, ставлю максимальную. Вот, и у нас здесь появляется. Переключать 50 Гц для 25 кадров в секунду и переключать на 60 Гц при 30 кадрах в секунду. То есть фактически мы можем с вами отключать эти опции, либо включать то есть, для опции на любителей и на ваше восприятие. Либо же если у вас что-то идет не так. При воспроизведении 25 кадрового контента впал э, в 50 герцах Я оставлю, я оставлю. Плюс есть задержка возврата параметров экрана в секундах. Это, например, для того, чтобы при переключении, например, тех же самых IPTV каналов через сторонний плеер с э, автофреймрейт... Оно не переключало, не передергивало постоянно черный экран, а сохраняло действующую частоту до момента переключения этого самого нового канала. И вы будете понимать, вы замерите секунды, потом выставите задержку, и у вас не будет постоянного передергивания, либо перемотки фильмов. При перемотке фильма эта задержка позволяет избегать вот этого выпадания в черный экран. Тоже все реализовано очень даже круто. Мы включили с вами автофреймрейт, мы его позже проверим. Информационная панель. Одна из самых крутых штук. Например, здесь можно отображать температуру центрального процессора. Но для того, чтобы отображать температуру центрального процессора, например, частоту центрального процессора, нагрузку центрального процессора, нам нужно внизу поставить такую штуку, как текстовые значения. Вот, пожалуйста. У нас показывается, что сейчас в простое это 45-47 градусов, 46. Я не буду убирать тогда верхнюю шторку, пускай здесь будет этот floating window, скажем так, летающее окошко, <связываем> назовем его так. И пусть это все здесь прекрасно работает. Будет показывать нам температуру. Как вы видите, температура у нас просто шикарная. Далее. Беспроводной помощник. Вы можете отсканировать QR-код, открыть э, так называемое приложение Firefly и управлять э, вашим приложением, ваш, вернее вашей приставкой из приложения. Отдельно видео выпустим по полной настройке и там конкретно уже это покажем. Пока что нам это не интересно. Настройки геймпада. Вот здесь вот очень крутая штукенция. У меня есть геймпад. И, э, вот вы можете... Сейчас я его включил. Видите, что появилось. PG-989 был подключен. Мы можем выбрать устройство 9089. У меня здесь есть уже ремаппинг некоторых кнопок Которые не работали у меня в стандартно с некоторыми интересными моими любимыми играми Например R2 у меня не работало Я нажимаю на R2 Нажимаю кнопку на геймпаде R2, если, допустим, ее не воспринимает какая-то игра, то он считывает ее код и будет пробрасывать в игру именно э, код вот этого вот геймпада. Это все будет работать. Мы сбрасываем настройки, потому что у меня сейчас все работает. То есть очень крутая штука по ремапингу именно кнопок э, для э, Android TV игр, которые поддерживают геймпад. Также у нас есть э, настройки устройство, да, давайте настройки отладки, ну, они вам точно не нужны вы здесь можете включить ADB для того, чтобы вы могли установить удаленно с компьютера приложение, это очень полезно для наших видео о полной настройке Smart TV Box на чистом андроиде в один клик, как мы это назвали также у нас есть пользовательские скрипты. Это значит, что у нас из коробки есть поддержка D, и, и вы можете их просто включить и мало того еще и запустить сейчас. Но не суть-то дела. Обалденная функция, но немножко для гиков. Это, например, было бы полезно для э, спрятания шторки, как это делают в некоторых приставках. Ну, у нас здесь пока делать нечего. Системные панели. Мы можем убирать статусную панель, можем ее показывать, можем показывать навигационную панель и можем ее убирать. Ну, например, как на постоянку. В некоторых в смарт-TV боксах есть проблема э, с тем, чтобы скрыть вот эту самую статусную панель. Мы ее не будем убирать, потому что у нас там будет температура постоянно. И настройки устройств вода. А вот это вот крутая штука. Слушайте, у меня дело в том, что на пульте, который я поценил G10S. Кстати, вот блин, GTK, не работает кнопка назад. Вот я сейчас вот работает все, вот вверх-вниз, вверх-вниз, а кнопка назад не работает. Давайте добавим кнопку, нажимаем на моем устройстве кнопку и выбираем. Категорию и кнопку. Это основная кнопка. И нас она будет отвечать за «Back». Сохраняем настройки. Он просит переподключить ваше устройство. У нас есть прописанная одна кнопка. Мы вытаскиваем донгл от этого G10S. Вставляем донгл от этого G10S. Был подключен? Да, пожалуйста. И нажимаем кнопку назад. И она теперь работает. То есть, это значит, что в Югус, если вы купили сторонний пульт, вы можете сделать его фактически нативным. Если у вас вдруг не работают какие-то кнопки. это касается абсолютно всех кнопок. Ребята, очень крутая штука. То есть, вы можете здесь делать все, что угодно. Короче, крутая опция. Ее тоже нет нигде. Также у нас здесь есть пульты и аксессуары. У нас сейчас подключен мой геймпад и Ипега 9089. Мы обязательно будем проверять с вами игровые возможности так значит так cpu монитор нам не понадобится потому что температура у нас выводится сейчас мы с вами проверим в аиде 64 что у них есть производитель yugus yugus m6 m6 logic 2 гигабайта оперативной памяти всего во внутреннем хранилище 11 гигабайт плюс он видит свободного внутреннем хранилище и мою флешку Версия Bluetooth 4, но здесь Bluetooth 5.0. Это действительно круто. Центральный процессор 2 ядра Cortex A53 1.8 ГГц, как я и говорил, и 4 ядра Cortex A73 1.7 ГГц, как я тоже уже говорил. Это 64-битная система с 32-битным режимом. Отображение. За отображение у нас отвечает Mali-G52 с поддержкой OPGL ES32. Сетевые модули мы с вами проверим. Температура. Температура у нас отображается все правильно. Просто вверху в шторке она округляется. Кодеки. Кодеки у нас практически все есть необходимые для воспроизведения всего контента, который есть на рынке. В частности, VP9. Для воспроизведения 60 FPS в YouTube. Пришла пора ее помучить по тестам. Давайте спид-тест с вами погоняем. Кстати, как я уже говорил, здесь есть и э, шторка уведомлений да, с переключением. И есть у нас внизу строка состояния. И вот так вот как-то получается, что это очень удобное решение. У нас загрузился спид-тест. Мы с вами сейчас тестируем LAN RJ45 для начала. Потом будем тестировать уже Wi-Fi. Поехали. LAN RJ45. У 721 на загрузку, 722 даже И 791 на выгрузку Даже не буду делать серию тестов Мы уже проводили кучу серии тестов Здесь модуль вообще, вот сетевой модуль Он неизместно хорош Минимум 500, максимум 900 Это то, что я получал на этом Smart TV боксе. Поэтому вот еще один раз И вы убеждаетесь, что RJ45 отрабатывает здесь просто отлично Вот опять 719 на загрузку, 746 на выгрузку Отключаем получаем кабель, получаем подключение по, получается по Wi-Fi, сейчас она включится у нас, подключена у нас Технозон 5G, тестируем 5 гигагерцовый Wi-Fi, нажать, начать, и 5 ГГц у нас показывает почти 300 мегабит 288 на загрузку, даже 287, и 408, 409 на выгрузку, очуметь результат, вот серьезно вам говорю, давайте еще раз попробуем, потому что результаты впечатляющие, 5 ГГц, то есть вы на Wi-Fi здесь можете смотреть 4К, 60 FPS, торренты онлайн, главное, чтобы раздающих хватило. Все остальное это уже мелочи жизни Все, супер, супер, на самом деле супер Так, переподключаемся на 2,4 ГГц Подключились, переходим в спидтест И 2,4 ГГц, поехали Ребят, 90, почти, да, 90, 90 мегабит на 2,4 ГГц Это реально Wi-Fi MIMO Ребят, это технология MIMO Это действительно очень круто 95 Мегабит на 2,4 ГГц и 98, 99 даже на выгрузку, даже 100, 100 мегабит на выгрузку на 2,4 ГГц, супер показатели, могу еще раз сделать для того, чтобы вы убедились, что это стабильные показатели какие-то, даже больше на, выгруз, на загрузку на 103 ГГц. Сотка закончилась 86, все-таки 2,4 ГГц не совсем стабильные сети в плане загрузки, у меня в, там где у меня студия огромное количество этих самых роутеров. Но то, что это один из самых сильных 2.4 модулей, это факт. Я давно не видел таких показателей на 2.4. При нажатии на кнопку выключения у нас появляется такое меню, где вы можете выбрать выключить, перезагрузить сон, либо сделать скриншот. Тоже отличная реализация, и вы можете сразу отправить, либо изменить, ну, либо посмотреть этот скриншот. Кстати, интерфейс работает действительно отлично, Он, ну, никаких вопросов к нему нет. Все отрабатывает супер. Если вы снизу проведете вверх, откроется меню. Если сверху вниз у вас откроется шторка, все, все очень красиво. Нам осталось из системных тестов провести с вами тротлинг-тест. Я вам покажу еще один момент интересный. Мы поставим сейчас э, с вами 15-минутный тест. Вот такой вот маленький, даже 10-минутный. А потом я вам покажу результаты 8-часового тротлинг-теста. Нажимаем сохранить. И встречаемся ровно через 10 минут. Итак, 10-минутный тротлинг-тест пройден. И вот казалось бы 10 минут. Да, она не тротлит. Как мы видим, никакого тротлинга не замечено. No CPU thermal throttling detected. Максимальная температура 57 градусов. Вы поверьте, это самая низкая температура для MLogic S922X, которую я видел. А у нас есть приставка конкурент, которая показала совсем другие результаты. Кстати, точно такие же, только цифры наоборот. Волей случай. Ну, ладно. Но я вам хочу показать немножечко больше. Мы с вами сейчас зайдем. Я специально соскринил для самого обзора. Мы делали 8-часовой тротлинг тест Вот мои скриншоты. Мы заходим. И мы видим, что это 480 минут тротлинг-тест, но у нас были немножко другие условия. Дело в том, что тот тротлинг-тест проводился не под осветителями, а с осветителями у нас температура в помещении достигает 29 градусов. То есть... Тут было 57 при 29 градусах, вот у меня специально здесь есть термометр, 29 градусов у нас показывает, у меня стоит 4 осветителя. вернее у меня стоит 2 осветителя по киловатту и вот это все дает эффект батареи, вот без осветителей, он 8 часов тротлинг тесте показывает совсем другие результаты, это 55 градусов, поэтому... Интересные результаты. Действительно, и там CPU тротлинга не замечено. То есть, что бы мы ни делали, приставка не тротлит вообще. То есть, вы видите абсолютно ровный график. Так что вывод такой, что Yugoslavia M6 это самый холодный бокс, который я вообще видел. Потому что, если учитывать мощность этого процессора и его тех процесс... И результаты его конкурентов То это действительно самый холодный TV-бокс И не стоит переживать, он греться и тротлить не будет Даже если вы будете крутить 4К 60 FPS торренты 8 часов подряд Он будет проигрывать это все абсолютно нормально И выше 55-57 градусов он не нагреется Но и в принципе я хотел вам показать еще одну интересную вещь Сейчас мы с вами загрузим CPU float Есть такая штучка крутая И CPU load генератор Так вот эта штука служит для того, чтобы нагружать процессор и тоже кипятить его. Фактически тот же самый троттлинг-тест, только он основан на загрузке процессора с помощью расчетов. Да? И каждый, каждая единичка включает дополнительный поток расчета SHA-1. И мы видим с вами совсем другую картину. Мы видим на полную нагрузку процессора. Он сейчас в принципе должен закипеть, но не должен сбросить частоту. Так вот, это единственная приставка, которая не сбрасывает частоту даже при длительном тесте э, на этом самом CPU-load генераторе. Если вы попробуете это провернуть на Beelink GT King, на его прямом конкуренте, то там будет, ну, печальная картина, там будет сразу и 1,3 и температура под 75-76 градусов. Как вы видите, здесь 52. Мы так можем ее оставить на очень долгая она будет так долго и ну стоять и греться она не будет дальше мы кстати планируем снять видео батл Smart TV Box'ом а на 922 процессоре И мы там покажем именно этот момент Все, выключаем В принципе, всем понятно, что данный Smart TV Box не тротлит вообще Ну и само собой, выключаем этот самый CPU Float Ну теперь мы переходим с вами к мультимедийным возможностям данного Smart TV Box'а Мультимедия, обожаю мультимедиа тестировать Начнем мы с мультимедийных файлов Кстати, сейчас простоя температура 37 градусов 36 Мультимедиа мы начнем с вами проверять с тестовых файлов Jellyfish, того же самого 4K, 4K Cars and и еще Samsung, и еще мы проверим с вами Джодер Test. Начнем Jellyfish 400 Mbps, 4K Ultra HD. Выбираем плеер, выбираем только в этот раз, потому что буду использовать разные плеера. И 4 k 400 Mbps, Ultra HD, 10 бит воспроизводит просто идеально. Я не вижу в ней никаких проблем, поэтому с медузами мы с вами потестировали максимальный файл, который есть. Ни красные медузы, ни белые не приводят приставку в состояние шока, как обычно это мне там говорят. Вау, красные медузы, на них все тормозит. Нифига, все проигрывает очень даже отлично. LG Barcelona. Кстати, перед включением LG Barcelona скажу, что если я включу в Player с включенной системной функцией «Использовать автофреймрейт», то даже при выключенной опции автофреймрейта приставка начинает переключать разрешение. Вот как-то так интересно. Так что, если вам интересно, есть ли в ней кроме нативного автофреймрейта системный автофреймрейт, то, я думаю, многие из вас попробуют это пишутся у меня в комментариях. Поехали. LG Barcelona 4K. Ну тут вообще вообще никаких вопросов и претензий нет. Приставочка поддерживает HDR10 без каких-либо проблем. Супер. Слушайте, ну реально супер. Поэтому э, с Ultra HD Барселона не вопрос. 4K Carson chips мы тоже запускаем. Все тяжелые файлы приставка проигрывает отлично. У нас нет проблем ни с 400 Mbps, ни с 300, ни с чего остального, мало того, это все проигрывается с флешки USB 3.0, которая включена через USB 3 интерфейс, а это говорит о том, что вы можете смотреть самые тяжелые 4К фильмы, прямо не то чтобы с жесткого диска, с флешки USB 3.0. А, Вообще-то я и делаю упор на то, что 16 гигабайт это ну никакой уж там не предел. К тому же толку от 64 гигабайт в приставке, если вы туда все равно не закачиваете фильмы и подключаете внешние жесткие диски. У меня сейчас занято 8 гигабайт, но здесь у меня установлены игры, установлены у меня World of Tanks, PUBG, у меня установлен Hearthstone, еще Nvidia Games. Так что с мультимедийными возможностями по тестовым роликам все понятно, поехали дальше с вами проверять. Перед тем, как перейти к YouTube и мультимедийным возможностям, к которым я отношу, кстати, и голосовой поиск. Почему я здесь не меняю голосовой поиск от стока? я вам сейчас покажу. Если мы нажмем в центральном меню «Голосовой поиск» кнопку на голосовом пульте, мы получим такой вот Google. С вот таким вот самым голосовым поиском, и вот он меня слушает и выдаст мне все это в Google. Но меня это все раз, два, три, раз, два, то есть э, вот таким вот образом раз, два, три, четыре я сказал и все, ну сразу начинает искать. То есть если я нажму здесь еще на голосовой поиск и скажу еще что-нибудь, нажав кнопку, он будет э, осуществлять поиск. Но дело в том, что я не буду здесь менять на Google ATV поиск и объясню почему. Потому что если я зайду сейчас в YouTube ATV и нажму внутри YouTube ATV на кнопку голосового поиска, я получу следующее. 4К 60 FPS. Вы помните, как это было реализовано на Xiaomi Mi Box на TV 6 Это именно то, что я вообще долго и нудно искал. Это самая классная реализация голосового поиска. То есть в главном меню вы ищете то, что вы хотите, именно информационно. А уже в самом приложении вы осуществляете внутренний поиск. И если это действительно нативное приложение, 4K 60 FPS, еще раз проверяю. Если это действительно нативное приложение Android TV, то он будет поддерживать голосовой поиск внутри. Давайте пробовать Костурику, потому что... Нам нужно проверить 4К 60 FPS Включим диагностическое окошко Включим, а у нас сразу У нас сразу воспроизводится 4К 60 FPS Слушайте, ну в общем-то 4 стартовых дропа Я предлагаю перезапустить, потому что я переключал Диагностическое окно, мне нужна объективность Этого дела Запускаю и смотрю, как минимум 5000 фреймов 0 стартовых дропов У нас получается сейчас она берет Скорость впечатляющую 184 мегабита Обалдеть ну и воспроизводит VP9. Все, ждем. Просто тупо ждем. 200 мегабит. Ни одного дропфрейма пока нет. Мы приближаемся к 5000 фреймов. И я хотел бы обратить внимание, особое внимание, на температуру проигрывания 4К60FPS. 39 градусов. Вы видите, это все в шторке. Иногда перекладывается на 40, иногда возвращается на 39. Но за 5000 фреймов мы с вами имеем 0 дропов. И я считаю, что тема YouTube 4К60FPS закрыта. Как, как и голосового поиска в том числе. Переходим с вами к проигрыванию... IPTV. У меня здесь загружен IPTV-плейлист. Загружаем любой HD-канал и... Вообще, вообще никаких вопросов нет. 38 градусов, все так же держится. Я, конечно же, и не сомневаюсь, что IPTV здесь воспроизводился бы плохо. Вот, вот еще следующий канал. Блин, ребят, с IPTV здесь вообще вопросов нет и быть не может. А главное обратить внимание, что загрузка процессора всего лишь 13, 14, 11 градусов. То есть у нас здесь получается ситуация, что... Процессор, он реально очень мощный, и он не будет ни греться, ни троллить. вы можете делать все, что хотите. Давайте с вами пробовать э, проиграть торрент фильме онлайн 4К. У нас для этого есть кинотренд э, – Запускаем Кинотренд и выберем, и выберем из качества что у нас там есть Ультра HD, HDR, SDR, все выберем, короче, посмотрим, что у нас есть Ультра HD 4K на торрентах на текущий момент из новинок. Ну от того же самого приручить Дракона 3. Выбираем торрент Ультра Blu-ray диск Remux HDR 58 гигабайт. Открываем с помощью Tor-серва. У нас пошло соединение с сервером, набор пиров, набор буфера. Сейчас мы с вами проверим, как он 58 гигабайт осилит. Выберем Vimu Player, мой любимый. И вы знаете, 58 гигабайт. Я специально сейчас вот покажу вам табличку. 3.840 на 2160, 23.976 90... 23 кадров в секунду. Это Dolby Digital 6 каналов. Просто заработал идеально. 58 гигабайт. Давайте попробуем еще какой-нибудь фильм. Мне аж интересно. Я вот вышел специально. Давайте, другой фильм, любой другой. Битва за землю. Все, порываюсь посмотреть. Торрент у нас есть ну, 19,2 гигабайта. Не 58, но 19,2. С торрентами у нас здесь... Как бы мы способны с такой скоростью интернета и плюс э, с таким процессором проигрывать абсолютно любой контент. Мне аж интересно становится, что же мы не сможем, например, здесь проиграть. Давайте Vimu Media Player, опять же, 3.840 на 2160, так... Долби Digital, ну здесь двухканальный звук, ждем. Начала появляться заставка, само собой, если уж 58 проигрывает, то 19,2, так тут вообще вопросов нет. Я думаю, что нужно поиграть немножечко подольше этот фильм и посмотреть, как он все-таки проигрывается на самом деле. Ребят, проигрывается класс. Вот, ну, реально, у меня замечаний нет приставки. Вот все, что бы я с ней не делал, как бы ее не загружал, чтобы я не пытался проиграть. И что бы я ему не делал, получается, что блин, не могу загрузить эту приставку. Не могу. Трекер, э, вот кино кинотренд, отработал отлично. Торренты у нас воспроизводит супер. 4К. Давайте попробуем теперь 4К фильмы онлайн. Использовать мы будем Lazy Media Deluxe. Находим сразу 4К Ultra HD раздел. Например, тот же Капитан Марвел сейчас в тренде. Нажимаем «Смотреть». MP4, 4K Ultra HD И выберем тот же самый Vimu плеер Дабы видели, что это действительно Вот 4K поток идет И он заработал практически мгновенно Я сразу же его перемотаю куда-нибудь Ну подальше, как минимум на треть фильма На 33 минуту включаем Мгновенное переключение Видели, какое мгновенное переключение есть? Смотрите, без монтажа, перематываю, перематываю Перематываю, вот 49, 50, 57 Час, вот час 0,3 Мгновенное переключение, ребят она отыгрывает просто идеально. 4К-фильмы онлайн смотреть сплошное удовольствие. Поэтому мы выключаем эти самые 4К-фильмы. Нам это уже не интересно все работает. И переходим с вами к игровым возможностям. В принципе, что у нас здесь еще есть? Есть у нас, кстати, у нас есть DLNA. Насколько это актуально при наличии с клиента, не понимаю. Но давайте назовем его как-то вот Player Media Center, окей. Так, так, так, давайте, DLNA, DMP, посмотрим, вот, стенда DLNA, он видит DLNA, поэтому DLNA заработал. Вот наше видео, да, нам еще с вами надо на Joder Test пройти, поэтому, что ж, предлагаю это все провернуть. Будем проигрывать с диска CIFS, через клиент CIFS, который подключен, выбираем наш Joder Test, берем наш смартфон, Ставим задержку в одну секунду, выдержку вернее, и запускаем файлик. Запустим через стоковый видеопроигрыватель, наводим, фотографируем, есть, и вот, вот такая вот у нас картинка. Смотрим на картинку, все у нас идеально. Джодер эффекта у нас нет вообще никакого. Итак, ну как мы видим, температура у нас все супер. Переходим к игровым возможностям. 3D Mark. Насчет 3D Mark у нас достаточно интересная ситуация. Ну во-первых, он быстрее, чем тот же Billing GT King. Вайсторм Экстрим он набрал максимум. Э, Слингшот Экстрим он набрал 1137 баллов. Э, в Слингшот он набрал 1574 балла. И это все больше, чем в Beelink GT King. И вайсторм он набрал 22 баллов. Мы это еще все покажем в батле приставок на 922 процессоре. Все это снимем, они будут стоять рядышком и посмотрим. Но для этого вам нужно подписаться на канал. Ну и конечно же я не мог обойти... Такую вещь, как антуту И Очень многие просят показывать результаты тестов антуту И вот именно на Yugos M6 я вижу смысл это сделать. Это 109 тысяч баллов, вернее 109 тысяч восемь баллов. И это на 2000 баллов, почти на 2000 баллов выше, чем ближайший его конкурент, Берлин Джитикин. Хотя какой конкурент? Тут даже говорить об этом стыдно. Так что... Вот, вот такие вот результаты, мы дальше продолжаем с вами оценку игровых возможностей. Играть на ней не то, что можно, а нужно, и играть на ней мы с вами сейчас будем в разнообразные игры. А вот какие игры, мы сейчас с вами поиграем в PUBG, мы с вами поиграем в Hearthstone и в World of Tanks, и возможно еще и в Nvidia Games, так захватим по-быстрому. PUBG Mobile. Я уже показывал у себя на канале видео, как я играл на этом самом UGUS M6 и как настроить игру а, именно на этом UGUS, а, этого самого PUBG Mobile с геймпадами. Я вот играю на геймпаде EPEGA 9089. Поехали. Вернее, побежали. Постреляем, побегаем. Пожалуйста. Все работает более чем достойно и хорошо. А где все остальные? Я первый, что ли, появился? Ну, бывает же ж такое, а. Сейчас кому-нибудь морду пойдем налупим, а? Давай, давай, давай. Туш -туш. Ну что, ребятки, 2 гигабайта мало, много, хватает. Очень быстрая DDR4 память. <Form2> <wo PRO 'illion> Не самая дешевая, поверьте, в смарт TV боксы такое не ставят. Дело в том, что Юга стремится к совершенству, и у них это, по ходу более получается. Они уже, скорее всего, заняли нишу, которую освободил для них Миникс. Распустили парашютик, кто-то там рядом падает, кто-то из моей команды, по ходу. Давайте побыстрее найдем какое-нибудь оружие, дабы потом не оказаться абсолютно голому, вернее, в юбке. Ну, не знаю, не знаю, что мы сейчас найдем, но работает это действительно очень хорошо. Для тех, кто сомневается, что на 2 гигабайтах приставка может существовать очень даже зря. Кстати, мне же интересна температура в игре. Где наша там? 52 градуса. Ничего себе, я вам скажу. 52 градуса 45, 45 градусов, 46 в игре. Ай-яй-яй-яй-яй! За что меня так? За что? Ну я не хотел, ну за что. Ну, отключил я. Зачем меня было убивать? Все, короче, я с вами не дружу. Подожди, а что еще сейчас? Дружок, я тебя сейчас еще и добью. Стоял, стоял. Давай, иди сюда. Так. Yes. Запустим с вами NVIDIA Games. Постримим немножечко. Поиграем с вами в Tomb Raider. Ну, так, для развлечения ради. Кстати, видео о том, как играть в игры NVIDIA Shield на любом смарт вибоксе тоже есть на канале. Советую. Пойти полистать канал и понять, сколько там всего интересного и полезного есть для нас, для смарт-тв-боксеров. Как мы можем стримить? Стримить мы можем просто отлично. Логово, логово падальщиков. Мне опять затушили мою, блин, мой любимый факел. Куда нам дальше идти? Что нам тут надо нажать? Непонятно. Ага, пошли вверх. Надо поджечь факел, дабы тут не сгореть. Вернее, не утонуть и не замерзнуть. И нам он еще пригодится. Слушайте, а вообще крутая игра, при этом заметьте, у меня на этом самом Югус нет сейчас вот этого вот показателя того, что там пинг высокий, нет, он абсолютно хорошо играется, вот проигрывает, вернее, играть хорошо в игры на этом самом Югус М 6 и мне очень сильно нравится. Стримить, играть в офлайн игры, играть в онлайн игры абсолютно не испытывая никаких проблем с задержками, ведь это один из самых мощных процессоров на текущий момент. Для, именно для Smart TV боксов, я имею в виду. Что мне здесь надо делать? Ну вот, ну толкнул я ее. Что дальше? Блин, не хочет она ехать, что там мне нужно делать? Короче, ребят, со стримингом у нас тоже вопросов и проблем нет. Мы играем свободно с вами в Nvidia игры. Температуру мы, не знаю, не увидим, наверное, потому что здесь мышка у нас заточено под именно под управление, поэтому нам придется с вами выходить в главное меню и закрывать. Ну, давайте посмотрим, у нас там фоне висит. У нас сейчас загрузка процессора 30% и 45 градусов. Тоже, опять же, не, не может у нас загрузить Nvidia Games, э, нашу приставку. Остается нам поиграть еще в Hearthstone так обзорно. Стартанем любую партию, не рейтинговую, так чисто посмотреть на анимацию и на скорость реакции. Температура у нас сейчас 46 градусов, Ребята она в работе не греется, больше 50 градусов, ни в играх, ни в проигрывании контента вообще, ну, Hearthstone мне тоже не принес, никаких особых вообще сюрпризов, все работает просто идеально, Hearthstone, кстати, не самая легкая игра для смарт-TV боксов, даже на каких-то суперовых процессорах, иногда затыкается везде, поэтому... То, что мы здесь можем играть, и играть беспрепятственно, это большой плюс. Сделаем с вами еще один ход и будем заканчивать. Не хочу затягивать время обзора, но действительно у меня проблем с играми. На этом Smart TV Box нет, какими бы тяжелыми они не были. Выключаем наш Hearthstone, свернем просто, выключим. Ну и куда же без World of Tanks? Без них мы просто никуда. Заходим сразу в настроечки, проверяем эти самые настроечки, графика. Она у нас, вот качество техники высокое стоим. Что это такое среднее? Нет. Они а затропную фильтрацию 4x. Кстати, попробуйте на Кинге сыграть. 4x, будете удивлены. На старте у нас 50 FPS, к сожалению. На сегодняшней сессии я пишу на рекордере на 50 FPS. Вообще он играет 60. Я специально показывал видео, где 60 FPS у нас держит стабильно. Просто здесь у нас танки поддерживают v к сожалению. Я подключен сейчас к рекордеру 50-герцовому. 50 я в настройках показывал свое разрешение, там стояло 50 Гц. Абсолютно идеально. С растительностью, на максимуме, с анизотропной фильтрацией. Это просто работает... Без каких-либо вопросов, проблем с температурой в 46-47 градусов, попрошу заметить. И это уже не первая игра, в которую мы играем. Так что это действительно самый холодный ТВ-бокс на рынке с пассивным охлаждением. То есть холоднее ТВ-боксов я просто не видел. К тому же, учитывая, что здесь Cortex а 73 ядра. Если взять на 72-х ядрах этот идиотский рок-чип 3399, ну, он не совсем идиотский, он достаточно прикольный Давайте его. Сейчас тут расстреляем, пока он тут стоит Пам! Все, я кого-то слил 50 FPS непоколебимо Непоколебимо, ребят я, я вот удивлен Я удивлен действительно с такой температурой С такими FPS наверное, знаете как? 50 FPS 50 градусов 60 FPS 60 градусов Нет, на самом деле, выше 50 градусов Здесь температура не поднимается Поэтому тоже выходим из Этих самых World of Tanks И я готов пройти, прорезюмировать данный Smart TV Box ну что, резюмируем наш югус AM6. Вы знаете, когда я его получил, в нем была одна прошивка. Потом я получил обновление. То есть он за месяц у меня обновился. И уже я знаю, что следует следующая прошивка с еще более интересными обновлениями. На текущий момент, на момент обзора этого Smart TV Box, это прошивка 004, будет 005 и так далее. Огромным плюсом является наличие разработчиков, отлаженной команды, которые постоянно допиливают этот смарт TV бокс И покупая его в 2019 году, вы можете быть уверены, что его будут поддерживать долго и нудно, и вам, скорее всего, захочется купить уже новый Югус, а этот будет еще поддерживать. Мультимедийные возможности просто охренительные, тут сказать мне вообще нечего, игровые возможности вы видели, качество исполнения просто суперовое, нагрев, вернее отсутствие нагрева тоже просто-напросто поражает, и мнение команды Технозон это то, что Югус м 6 я бы сравнил бы с Шильдом только на чистом Андроиде, то есть Шильд это такой король android ТВ, а Югус это Шильд чистого андроида. Вот как-то так, интересная игра слов, но мы однозначно его рекомендуем к приобретению. И если вам нравится то, что мы делаем, и в частности этот югу М 6 то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Баббл на канале Технозор. Пока.